На минувшей неделе российский автомобильный рынок вновь разучивал китайский. Great Wall наконец-то официально объявил, что будет продавать у нас рамные внедорожники Тенг. У дилеров появились липецкие электрички «Эволют», а опустевший завод Nissan в Санкт-Петербурге может начать сборку автомобилей V. Тем временем «АвтоВАЗ» как мозаику продолжает восстанавливать свое производство. В комплектацию обеих «НИФ» вернулся кондиционер. А недостаток фургонов и минивенов на рынке попытается скомпенсировать нижегородская фирма Промтех. КАМАЗ же получил заказ Газпрома на шикарной вахтовке 6250 и разворачивает выпуск импортозамещенных тягачей 54901. Правда, на поверку в них тоже получилось немало китайского. Под конец недели российское представительство Havale Motor Rus собрало журналистов, чтобы сообщить, в общем, давно ожидаемую новость. «Грейт Уолл» выведет на наш рынок свою молодую марку «Тэнк», которая специализируется на рамных внедорожниках. Официальная презентация бренда состоится в ноябре, а фактические продажи — в первой половине 2023 года. Младший Tank 300» — это среднеразмерный внедорожник, который построен на модернизированной платформе «Хавейла H9». Двухлитровый бензиновый турбомотор, который сочетается с восьмиступенчатым автоматом, в России дефорсирует до 200 сил ровно.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 Скорее всего, по пути в Россию автомобили слегка изменят еще и внешность. И совершенно точно будут импортными. О локализации на тульском заводе речи пока нет. Это лишь план на перспективу. На рынке появились живые экземпляры электрических седанов Evolute iPro липецкой сборки. Машинами уже торгуют московские дилеры, а всего сеть продавцов будет состоять из 9 салонов по всей стране. Цена — не полные три миллиона. С учетом господдержки седан iPro обойдется в 2 миллиона с небольшим. Комплектация одна с системой стабилизации задним парктроником и 17-дюймовыми колесами. От китайского исходника машина отличается европейскими зарядными разъемами Type 2 и CCS2, а в комплекте идет кабель, рассчитанный на мощность 7 кВт. Полной зарядки 53 киловаттной батареи должно хватить на 420 километров, Но это по устаревшему циклу NADC. Так что реальный пробег окажется примерно на треть меньше. Подробнее о машине телеканал «Автоплюс» совсем скоро расскажет в программе своими глазами. Кстати, сейчас липецкий завод «Мотор Инвеста» выполняет лишь финальную сборку почти готовых автомобилей из Китая. Но план по локализации валютов включает в том числе и переход на российские батареи. И в этой сфере лед кажется, тронулся.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 Первую продукцию завод даст через два года, а на плановую мощность выйдет в 2025 Батареи будут состоять из ячеек типа NMC, то есть литий, никель, марганец, кобальтовые. Но при необходимости завод сможет быстро перейти на другую химию, например, LFP — литий-железофосфатные. По мировым меркам 4- или даже 14-гигаваттный неманский завод будет небольшим. Например, Honda и LG недавно объявили о плане построить в США завод батарей ежегодной мощностью 40 гигаватт-час. Строительство вложит 4,5 миллиарда долларов, а продукцию он выдаст в 2025 году. Такую же мощность выдаст фольксвагеновский завод в Зальцгитере, крупнейший из восьми заложенных немецким концерном, а в целом на собственное производство батарей фольксваген потратит аж 20 миллиардов евро. Российские власти думают, чем занять завод Nissan после ухода японской компании. Как вариант, площадка может быть передана Камазу, который для сохранения ее работоспособности привлечет китайскую компанию FAO. Газета ведомости со ссылкой на собственные источники сообщает, что стороны уже начали переговоры. Впрочем, никакого другого подтверждения этой информации нет. Имущество Ниссана — а это автомобильный завод, научно-исследовательский центр, а также центр продажи и маркетинга — за символический 1 евро будут проданы Федеральному институту НАМИ. Однако в течение шести лет Nissan может выкупить свои активы обратно. Что же до концерна «ФАУ», то это самый настоящий автогигант. Он выпускает автомобили под собственным брендом, а также делает люксовые модели под маркой «Хунци» — это своеобразный аналог нашего «Ауруса». Между тем, корейская газета Тон Аиль пишет, что концерн Hyundai вот-вот примет решение, сохранять ли производство в России. По информации издания, почетный председатель группы Hyundai Чон Мунгу старается, цитируем, продержать активы как можно дольше. Но один из рассматриваемых сценариев это продажа петербургских заводов. Как утверждает газета, в августе и сентябре российское отделение Hyundai Motor не продало ни одного автомобиля, однако продолжает выплачивать зарплаты, налоги и оплачивать различные счета. Покрывать это приходится кредитами, хотя санкции затрудняют денежные переводы между главным офисом Hyundai и российскими дочками. Нынешняя ситуация может привести компанию к банкротству. При этом, как отмечает телеграм-канал Русский автомобиль, конвейер, с которого прежде исходили Hyundai и Kia, уже начали консервировать. Кроме того, с него вывезли около полутора тысяч, не прошедших финальную приемку автомобилей. Работники завода, которым с марта ежемесячно продлевают режим простоя, ждут 27 октября. Считается, что в этот день боссы раскроют перспективы. АвтоВАЗ рассказал, сколько будут стоить Нивы, которые снова оснащаются кондиционером.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 Нижегородская компания Promtech, что занимается выпуском специальных версий Лады, представила новые модели из собственного семейства Куб. Это легкий фургон на базе Гранты и внедорожный мини-вен на агрегатах Нивы. Что касается коммерческой гранты, то автомобиль получил удлиненную колесную базу, обзавелся задней рессорной подвеской, а за двухместной кабиной появилась грузовая надстройка из стальных труб и композитных панелей. Первый экземпляр грузовичка оснащен восьмиклапанником ваз 11182 который промтех намерен форсировать до 116 лошадиных сил. Стандартных 90 сил коммерческой техники мало, и в Нижнем Новгороде рассматривают варианты нарастить отдачу. Мы работаем над тем, чтобы увеличить мощность двигателя до 116 лошадиных сил, потому что автомобиль физически имеет грузоподъемность в одном исполнении 600 кг, в другом исполнении 900 кг. Вот. нужен более мощный двигатель. «Промтех» сейчас подыскивает партнера, который поможет нарастить отдачу атмосферного агрегата. В списке кандидатов — тольяттинские, московские и нижегородские компании. Второй новинкой «Промтеха» стал трехрядный минивэн повышенной проходимости, для создания которого исходную «Нивы Legend пришлось удлинить на целый метр. «Первый автомобиль сделали мы — это он был Largus Естественно, кому-то нужен автомобиль с полным приводом. Это нормально в нашей стране. Был создан автомобиль. Чуть не сказал придуман. Сначала придуман, потом создан. Неваку. Под капотом установлен мотор ВАЗ-21214, форсированный до 106 сил. Кроме того, Промтех раздумывает над установкой турбины. Но все это будет потом. А пока машины приехали на Дмитровский полигон для испытаний и сертификации. Если одобрение типа удастся получить оперативно, то продажи автомобилей начнутся уже в ноябре гранта самом простом исполнении это промтоварный фургон. Сегодня стоит миллион шестьсот. Нила она будет чуть подороже, где-то ну на 100 тысяч дороже. Кстати, полная масса представленных автомобилей не превышает 2,5 с тонн, что позволит им въезжать внутрь третьего транспортного кольца Москвы. В набережных челнах кипит работа. Так можно озаглавить отчет, опубликованный Пау Камаз.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 Правда, в конструкции машин стало откровенно много китайских деталей, вроде тормозной системы и фильтра-осушителя. В итоге уже есть реальные примеры, когда клиент, оценив актуальное наполнение тягачей 54901, отказывался от покупки и отправлялся к представителям поднебесных марок. Но, учитывая, что чистокровных европейцев сейчас не купить, амазовские дилеры чувствуют себя королями положения. А потому буквально требуют от претендентов на дефицитную модель 5490 заодно приобрести среднетонажный КАМАЗ Компас, так сказать, вдовесок. И еще, в прежние годы КАМАЗ весьма активно создавал совместные предприятия со многими лидерами мирового автопрома. Силами SP делались дизельные двигатели Commons, коробки передач CTF, тормозные системы КНОР Бремза и многое другое. Сейчас западные фирмы массово вышли из этих партнерств.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 В сентябре «КамАЗ» похвастался вахтовым автобусом 6250. Созданная по заказу «Газпрома» эта необычная для России вахтовка отличается монокузовом, где стальной каркас обшит композитными панелями. В основе лежит шасси полноприводного грузовика, от которого новинки достались 290-сильный двигатель и классический шестидиапазонный автомат. Правда, для повышения плавности хода инженеры серьезно перекроили подвеску. Машина Газпрома понравилась. Из 23 по 25 года челнинский гигант отгрузит газовому монополисту 500 таких автобусов, включая 80 экземпляров, оборудованных под передвижную мастерскую. В масштабах отрасли это действительно крупный заказ. Притом заказчик заранее проговорил, что большая часть тиража будет иметь газовые моторы и северную комплектацию с двойным остеклением, дополнительными отопителями и так далее.